В процессе диагностики двигателя встречаются неисправности, которые не могут быть выявлены при помощи сканера. В таких случаях можно воспользоваться мотортестером. Проведем диагностику двигателя при помощи USB-автоскопа из скрипта CSS Андрея Шульгина. Черный имкостной датчик устанавливаем на высоковольтный провод первого цилиндра. Остеллографический щуп необходим для снятия сигнала датчика коленчества вала.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 По достижению 3000 оборотов двигателя выключаем зажигание, при этом дроссельная заслонка должна оставаться открытой до полной остановки двигателя. Выключаем запись остелограмм. Проведем анализ записанных остелограмм. Для этого в окне программы USB остелограмм выбираем пункт «Выполнить скрипт». В результате получаем несколько вкладок отчета. Вкладка Репорт. Текстовая. Здесь отображается формула задающего зубчатого венца 60-2 и количество зубьев от пропуска до МТ-15. Вкладка Эффективность. Отображает эффективность работы каждого из цилиндров на различных этапах измерения. Вкладка опережения Показывает относительное опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки. Вкладка Зубчатый диск. Отображает параметры зубчатого колеса и датчика коленчатого вала.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 Проведем такой же тест еще на одном автомобиле. Подключение датчиков и методика измерений аналогичны. Запускаем двигатель. После стабилизации холостого хода включаем запись сигналов. Плавно поднимаем обороты двигателя до 3000. Закрываем дроссель. Обороты снижаются до холостых. Полностью открываем дроссель и по достижению 3000 оборотов, не отпуская педали газа, выключаем зажигание. Выключаем запись сигналов. Для анализа записанных сигналов выбираем пункт «Выполнить скрипт». По отчету во вкладке «Репорт» видно, что здесь формула задающего зубчатого венца 36-1, а количество зубьев от пропуска ДВМТ 9. Во вкладке Эффективность заметное отклонение красного и желтого графиков, отражающих эффективность работы первого и третьего цилиндров. Система опережения зажигания работает правильно. Параметры задающего зубчатого винца и датчика коленчатого вала в норме. Рассмотрим подробнее графики во вкладке Эффективность. По графику эффективности первого цилиндра видны пропуски воспламенения во время резкой перегазовки, что указывает на проблему с искрой в первом цилиндре. Отклонение в конце графика эффективности третьего цилиндра указывает на проблему с компрессией, что стало причиной снижения мощности, отдаваемой этим цилиндрам. График эффективности четвертого цилиндра не содержит признаков неисправностей, так же, как и график эффективности второго цилиндра. Пропуски воспламения в первом цилиндре под нагрузка возникали из-за прошитой по изолятору свечи зажигания и ее высоковольтного колпака. Причиной снижения компрессии в третьем цилиндре был прогревший клапан.